Чеда, блин, вот это вот чеда, это пиздец. Что за чида? Ты не знаешь, что такое чида? Нет. Не скажу. Ну это вот. будет тайно. Ну, пожалуйста. Привет, как дела у всех? Мне просто что-то скучно стало. Чеда, все дела. Привет, привет. И нас разъебал всех. Жиежи. Жижа? Какая жиже? Жижи говорит. Жижа. Это про жиже они говорят. Ну, а чё, ты Хакасии? Какого? Нифига себе. Привет, Хакасии. Хакасии, привет. Блин, видела? Смотри, на Захарова похоже было. Ну, Из-за того, что рыжие волосы да. Это, все? Да, что... было похоже на Захару. Ветер похож на Захару. Когда релизы будут? Надеюсь, через месяц. Много-много-много. Пить с Палмом будешь, с Пандроповым всегда буду пить. Андропом буду пить. Пошли гулять, пить пошли. Я гуляю. Беседа Диннадцат Фемили приветствует, привет, привет, привет, из Казани, привет Казани, Диннадцат да, скучно, гоу-бар, друзья, гоу-чувак, пошли гулять да пошли, пошли, без проблем, сейчас на тракторе нахожусь, до бара, друзья, Ой, далеко, возле 7 звезд, да не 7 звезд ни хрена этот диамант, блин, я похож на какого-то недокота, короче, вообще я похож на телку сейчас, типа ну выключи эту маску, а мне нравится. Да, да, вот. да, смотри, да. смотри, нет, нет, подожди, подвинься сюда, короче, тоже такую штуку. Да, во, смотри. У меня черные ушки. А у меня белые. Чуваша тут, е, чуваша. Всем привет. О, Стасян, здорово. Стасян? Да, Стасян. Для нас скажи, что ты думаешь по поводу группы из трех человек, которые ездят по России и жестко убивают всех подряд. Кого заметят? Я что-то не слышал такого. Видимо, какие-то новости пропустил. Я о таких ребятах не слышал что -то. Может, он хочет сделать А, или ты хочешь это придумать. Ну, типа, это плохой план, чувак. Ты сядешь, мне кажется. Причем на городе втором. Хотя, смотря, как полиция будет работать. С кем следующий батл, не скажу. Это секрет. Вы знаете, кто это? Смотрите, сегодня без чеки да дилдер. Москва. Ой, Москва, привет, Москва. Да. Чё, когда в Бишкек уже, чувак, вот в Бишкек, -то, точно я это быстро приехать и не смогу. Привет из Астрахани, Астрахань, привет. Тут самый фан второй страницы, Один из Москвы. Треки будут, конечно будут, конечно будут треки. будут. Вот а сколько сердечек. Вот с, с этим, короче, вот как называется, скин? Кто? Вот это вот, ну вот это вот то, что на меня маска надевается. Или как, как это uh -huh. хуйня называется, не знаешь? С ней прямо охоту вот так вот делают, как пидовочка, короче, такая. Типа, Сердечки. Когда финал? Блин, точно не знаю, когда финал. А он нравится, кстати, идея свернуть полуфиналом. Мне нравится, что возвращает полуфинал. Я пока не знаю, точно вернут или нет. Но тирепсус грамотно подложил. значит группы это жесткая утка. Видишь с 2017 года людей под химками, типа убивают. Я не шарю за химки, чувак. Почему тебя засудили, с браги? Меня не засудили? Куда ты дело? А, что, они так совсем выбирают? Да! Они. Ве... Все! Коснитесь глаз, подожди. А, -а, а Это я могу выбирать. Поняла, накрасить, ебальник, или нет, короче. Смотрите, да? ради. Ну смотри, смотри, смотри, смотри на глаза. О, видишь? А-а-а! Типа они появляются или нет. Болею за тебя всем привет. Где остальные голуби. Блин, в своих городах, я-то. В ЛГ, я в Волгограде. Не в Питере, не слава Богу, не в Москве, поэтому я в Волгограде. Что ты так против москвы Кому нравится Москва? Кому, вот, давайте вопрос, кому что больше нравится, Москва или Питер? Нет, не в Москве или Питер, против просто. Ладно, кому нравится Москва или кому не нравится Мне Москва? Мне нравится Москва. Верните полуфинал, Олечка, красава, полуфинал должны вернуть. Привет из Алишера? Алишер. А где находится только город? Алишер, я что даже не знаю. А, привет от Алишера, твою мать. <смех> я говорю, привет, это алишера я думаю, чё за Алишер? Где такой? Думаю, я что-то хуёво знаю географию, что, блин, не знаю, где находится Алишер. Веру, ты в вб спасибо, чувак. Почему все подкатывают под, подкладывают? Подкалывают Майлса за то, что он молодой. Ну, потому что он молодой, чувак. Типа. Лэ, логика. Логика батл. Мне нравится Москва Видишь, вон есть люди, которым нравится Москва А в полуфинале будут участвовать два батлера из одной команды? Пока не знаю точно Челяба, о, Челяба Питер, из Питера, Питер, Питер Видишь, все, Питер уже победил Под Душите Москву да Ладно, шучу, шучу Москва, Москва, респект И хорошим москвичам тоже респект Привет из ЕКБ, о, ЕКБ, привет Злые голуби, лучшие победа будет. Тигром Хана, они отстой. Е! Е! Тебе идут ушки. Мне вот тоже нравится. Я другие скину еще посмотрю. Типа, может, есть какие прикольные. Сейчас глянем. Блин, это я просто, блядь, как крашеный, блядь, что за это? О, я еще нашел. Нихера. Чуваки, прикинь! Охренеть. Почему такие глаза? Смотри на глаза. Ну, типа, мило. А, это типа милые глаза? Да, типа милые, но типа они блестят так. Знаешь, такие большие-большие глаза, у которых еще Что там еще есть? А что это такое? Что это вот это? Это мне кажется. Чуваки! Это просто да, трущоба в здании. Это же вообще. Не, это не так прикольно, прикольно, только пару раз так. Это какая-то хрень и такое Не знаю, да, посмотрим. Откроется рот. Давай. Ааа, нихуя! Блять, а это пиздец. Ужасно. Да, мне понравились вот это вот. А мне те больше. Блин, а, а те, те ушки, по-моему, лучше. Да, будем. те ушки. Ты нас охуенный, спасибо. Я периодически сейчас чат читаю. Сейчас чат-чат-чат-чат. Сейчас А вот а ещё какие-то ушки, подожди, что за ушки? А разница? Вообще нет разницы, короче. Ну? Просто нет. Давай групповую трансу с рандомным зрителем. Блин, не пока не хочу. Потом можно будет замутить. Их масок кафир за... Таких масок эфир затопорился, то топорился. Ну блин. Мэнч по музыке, музыкальной составляющей. что слушаешь? Блин, вообще разное. Я слушаю музыку под настроением. Привет из баши! Баши! Не от баши, а из баши. Вот я сейчас правильно прочитала то. Я не понял, есть ли такой город. У голубей будет что-то типа открытой встречи. Не знаю, пока. У меня была открытая встреча, кстати, спасибо всем, кто был. У меня было 30 сентября, было охуительно. Мы нажрались, было клево, много крутых людей было. Хотите вам телочку покажу? Она стесняется. Скажите, что она красивая, пожалуйста, а то она стесняется. Пиши, эй, ты красотка, что у тебя за традиции на ФБ сливать свои третий раунды? Я не знаю, почему так получается. Это очень известный город в Казахстане, а. ну, Алишер очень известный город в Казахстане, или как там был, по-моему, Алишер? Нет, у него, он, как, у него, короче, имя, вот, видишь, написано? Mm, а, Алишер. О, Олишер, да, yeah. очень yeah. известный город в Казахстане. Мне кажется, он не про Алишер говорит, а может попробуем. про Ты рок-н-ролльщик, я в РГши. Заборщиком, все по стилю 2007-го, молодец, красавчик. Где я, кто? Ну вот, заборщиком, видишь, ты же... Ты... а я а блин натуре слушай а я не допер Но... кстати был в, в одессе нет я не был в одессе блин давай берем короче лицо Убрать? Да, ну, уберём, нахрен. не в одессе я не был я все ездил в одессу одесса я знаю про одессу только стереотип а так и в одессе не был. хоть его покажи сперва Она боится Смотрите, смотрите, оп, о, прячется. Эта девка просто пуля милфа. А, милафа. Как? Милавка ты. Ты милавка. Ты Красотка ты. выглядывает. Ты. Почему закрыли 17.03? Да я не секу. Я ж, блин, не из Питера. Я хз, почему их там закрыли, прикрыли. Все нормально с ними будет, кому? Не пропадет? Блять, никуда 17.03. Зажигалку уронил, прикиньте. Вот, мы бы сказали, что ты красивая, но ты скрываешься. Респект. Мы, под, э, мы бы подтвердили факт твоей красоты. Ну, покажись им, чтобы они подтвердили факт. Все правильно чувак написал. Нет. Да ладно? Нет. Курить плохо. Нет. Кто с конфы? И это оттуда, привет. Нет. Кто с Волгограда, приезжайте. Где ты? Я на тракторном дел ты да где привет и я передам но ее сегодня нету да. волков смотри Где? вот а да да ли, волков харизма 8 ну слушай ну зато ае как бы как сказал мне Леха иметь мужики не плачут. поэтому главное это харизма саня ты как там сань на Волгограде холодно а в питере говорят тепло и теперь я еще больше жалею что я не в питере Харизма 8 блин ты знаешь прикол про харизму 8 Нет. ладно привет охуенный фаворит фб удачи тебе спасибо большое спасибо, спасибо. чик-то дилду нету привет. передам обязательно харизма 8 а кто с волгограда приезжайте на тракторами заберите женщину Ебало сейчас было. Да, только это у меня был, чат, стал. Еще... чат стал. Uh -huh. может, может просто никто не Не, Нет, это стал чат. Натормозился, uh -huh. да. Ну ладно. А я почитаем, что уже писать. Какой стереотип про татаров, знаешь? Ну, только, блин, там, иго и все. Остановлено, вот. Не, нихрена он сейчас Нет? не пойдет. Не. Может, зависло там, Блин, там, наверное, может у них тоже там что-то завис. Да, завису. наверное, зависло. Ну, Зависла Ту Она Ту просто зависла. Давай обновим. А это где же обновить? Вон зиму стоит. Нет, ты А, первый. это перевернуть Деревня, епта, вылога. Вон по попить Пить, пить, пить. Можно эфир у с чика-да-дилгой. Можно, короче, давайте с мы тебя ждем да заебись своего аккаунта эфир. а что это куришь по мое это плохо плохо плохо курить скажите захарва отклонила приглашение а, она, она, чика дел да а, точно да, еще пять минут и чика да. дезилда не будет на работе здорово динамич здорово можно кстати может пойдем тихонько пойдем и это самое давай лучше Нажать, да нет. Немножко глючит эфир, короче. Просто. Бывает глючит. У меня клиенты, Саня, я знаю, что у тебя клиенты. Куда подъехать? Подъезжай. Короче, как эта остановка называется? Третья школа. Нет, не третья школа, а вот соседняя остановка. Площадь Дзержинского. Площадь Дзержинского, да. Я забыл. А что, Володя приедет? Да. Ну, смотри. А где Володи? Володь, где? Здравствуйте, здравствуйте. Володь, если подъедешь, подъезжай. Напиши только. Ебой, бой, бой. Мечтаю, чтобы Динас сделал ФБ. Охуительная мечта. Отличная mm. мечта. Как ты прошел пони, на ФБ? Блин, чувак, просто сдал заявку и прошел. Прошел, охуел, порадовался. Топлю за тебя, спасибо. Куда тут донатить? Саня, я тебе скину номер карты. ВК, и там, в принципе, можно будет донатить. И меня заберите. Мы будем у тебя забирать. Нет, Сань, ты слишком далеко. Да, Сань, ты слишком далеко. Вот, вот. Давай. Так так дай, что, при, дай привет Раилю. Ра Раилю? Фига себе имя. Привет, Раилю. Ра Я не слышу, имя Раиле. В смысле, не слышал имя Раиле. слово, имя, блин. Ладно, привет и из Казани. Привет, Казань. Привет. Ты, милый, Спасибо. Луганску тоже привет. Будет еще фан-встреча. Да, будет. Потому что было охуенно, но когда точно не знаю. Ну, я хочу разговор в яблоке. Будет в ноябре, в ноябре думаю. А? В ноябре думаю. Ну, в ноябре. Привет, Сволжску, О, привет. Двенадцатый й лучший, спасибо. Привет, Беларуси. Салют с центрального, Херосима. Е, е чувак, здорово. Гоу, Киев. Пока не могу, Киев. Пока только в родном ВЛГ. А <связь> <связь> ну вон, если что. Если что, вон махнем в Киев как -нибудь. Как только заберем миллион, так сразу в Киев. А -а -а. Чё, чё, пью, батл, чё, пью, спасибо. Пью, да? Приятного аппетита, что, кушаешь, жвачку. Я могу очень противно чапкать так что, сорян, если чавкать. Привет из Ворошиловского, привет, нифига сколько улыбаешься. Можно привет, Сочи, можно привет, Сочи. Почему нельзя пить? привет, Сочи? Можно привет, Сочи. Крущобы в массу, е. -е. Что, пойдем на этой стороне его ждать? На этой? Да. Думаю, а, не, ну пойдем лучше через переход. Сеть не пропадет. Блин, кстати, сеть может попасть? Но Ребят, может сеть попасть? Вот, Ова, ты где? Напиши! Таганрог на связи! Е, Это Ганрок, привет! Вот такая охуенно будет под гитарку! Может дать, ребята? Мелочь, как какая Гэшники, да, тут в да. переходах охуято, поют, я в прошлый раз здесь такой пачек Зачем? Я не знаю. Хочу еще фан-встречу, да будет, будет. Я думаю, можно сделать в ноябре. Ты какого-то 12 уже будешь? Да, 13 с тобой где-то... Короче, после 15-14 ноября можно будет подумать. Ну, блин, если в субботу, я субботу Я выхожу, выйду, выйду, выйду, выйду. Вов, сейчас тебе покажу, я сейчас подойду. Ты увидишь, куда поезжать. Был в как город. Волжский охуенный. А по-моему, Волжский поспокойнее, чем Волгоград. Mm -hmm. Мне там побольше нравится. Я с Волжской 20 назад ну, а У нас а, назад, да. назад вернулась. Как тебе Волжский? Ну как Волжский. Волжский. как Волжский. Мне нравится. Спокойно там. Казани пиздец. Говорят, на улицах три маньяка ходят и всех убивают. А там три маньяка, Я пропустил какой-то мем. Что за девушка с тобой? Это гражданская гражданка. Новые треки будут? Да, конечно, буду. Куда без них. Ложком скучно, тихо. Ну, слушай. Когда я там был, там не было скучно и тихо. Там было спокойненько спокойно Спокойно. Был спокойно но весело. Со мной вчера волк, Камалкаш, бежал. Зачем? Зачем? Здорово. Здорово. По три маньяка говорят, его муска, Я хрен знаю через историю по трех маньяков. Я не слышал. Насчет Казани. Говорят, это Четвертый этап уже прошел. Четвертый этап. Вот я ответил. Удачи на на спасибо. Маньяк, Фредди, С какого-то фильма? Да. Привет, я Буви Головка. Привет. Главное, чтобы... А его удалить Зачем? Зачем удалять Буви Головку? Она и так взорвется. Джейсон. Привет, я Буви Головка. Ты в Волгограде да пока в Волгограде. А, Володь, тебе сказать, куда подъехать. Гражданская красивая передает, ты красивая. Вы на спарте сегодня будете? Нет. А кто ты? Подожди, кто это Реал? Блин, я не знаю, чувак, я тебя знаю или нет? Нет, маньяков, прослабки, столько не сильно Это Вика, -ка! А, это Вика! Вика, ты встретиться хотела? я понял что это ты ты встретиться хотела увидеть скажи бря зачем ну ты же сказал я уже сказал бря у тебя какой телефон у меня который в руках телефон здорово тетка бадри спасибо твое лицо ну за что-то это капюшон просто прохладно нет, подожди, там что-то про насчет чата был. что твое лицо спрятал за чатом, ты это специально или А, за чатом в смысле? Типа это понял, третья школа по вторую подольную как поворачивать. Сюда побежали. Слушай, Пойдем. Здесь где то здесь варет, Пойдем там посмотрим сейчас. А? Пойдем там посмотрим сейчас. Воском див, чули красивые. Красивые, конечно. Куда подъезжать? Вов, третья школа, как поворот на вторую продольную. Спасибо, где он? Сколько ехать, Сколько ехать будешь? А, гражданочка. Я и... знаю, там есть... Вон, крыша. вон тебе, гражданочка и Сергей. Пойдем, дойдем. Там было раньше, ладно, я не помню. Пойдем посмотрим, может быть. Короче, это Вов. Как на третью школу, поворот на вторую продольную сюда подержи. Смотришь, нещихай, да. Блин, меня, короче, не видно. Короче, Вов, если что, позвони. Было, вот, а то я прям пропадаю. И сеть пропадает. Короче, всем, ребят. Хорошего вечера. Всем спасибо. Всех обнял. Все будет круто. В